В любое время года нам навстречу встает великая страна, так добрый вечер, привет с большого баддуна! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. Ну и в данном выпуске я расскажу про те три новых биома, которые на данный момент слишком слабо заселены и практически не обладают никакими ресурсами. Но, тем не менее, на них взглянуть э, стоит. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому смотри, пожалуйста, это видео до конца. Наливай себе чаечку, кофеечку, печеньками затаривайся или что-то там привык. Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм. Ну а мы, конечно же, начинаем! Первый биом, на который стоит обратить внимание, этот биом называется Туманные земли. Несмотря на то, что мы сюда пришли днем, здесь всегда просто-напросто тьма тьмущая, хоть глаз выкали. Поэтому в этот биом советую взять с собой какой-нибудь фонарик, либо же факел, ну или же вообще какой-нибудь осветительный предмет, чтобы можно было хоть как-то видеть, куда мы... А, идем. Что примечательного в этом биоме можно найти? Во-первых, это просто гигантские, да, немыслимые гигантские деревья, вот такие вот старые. А, такие деревья можно встретить на биоме болота. Да, я уже такие видел. Но здесь они, ребят, выше, наверное, чем те, которые на болотах раза в три, как минимум. В этих больших деревьях, да, нужно укрыться. Они используются как укрытие. Как мы видим, зайдя вот в такое вот дерево, точнее, под его корни, а, мы можем быть в укрытии и здесь же можем сделать верстачок который будет работать целиком и полностью то есть грубо говоря эти деревья выступают своеобразным укрытием домиком да в котором мы можем временно поселиться временным убежищем также что из приметного из ресурсов здесь можно добывать киркой вот такие вот глыбы камней, ну и добывать, соответственно, камень. Земля здесь также раскапывается, да, ее можно вскапывать, ее можно равнять, соответственно, получать тоже из этого камень. На что следует еще обратить внимание, находясь вы в туманных землях? Здесь есть вот такие вот древние корни, которые ни киркой пока что на данный момент, ни топором, да, надеюсь, топором тоже они не берутся. Топором, ребятки, тоже они не берутся, ну и гарпуном тоже, естественно, взаимодействовать с ними никак нельзя, разрушить их нельзя. Возможно, эти корени будут выступать каким-то важным ресурсом для будущих дополнений. По Вальхейму остается только, друзья, гадать. В Туманных Землях есть также вот такие вот небольшие деревья, они называются пихты, которые можно рубить и получать с них древесинку. Также здесь, здесь могут повстречаться вот такие вот черепки, просто-напросто валяющиеся на земле. Вот этот маленький у нас, видите, здесь черепок. И еще, помимо маленьких черепков, мы можем здесь встретить много всякой разной паутины. Судя по тому, что здесь много, друзья, паутины, сразу же наведывается вопрос, а кто же здесь будет жить? Да, скорее всего, гигантские пауки, друзья, это же логично. Там, где паутина, там у нас... Гигантские пауки будут обитать Если честно, пока ничего не известно да, Когда у нас этот биом доделают да, разработчики Все, пока что, ребятки, как и эти земли, туманно Также, ребят, кроме маленьких черепков Здесь можно найти вот такие вот здоровые черепа Я, если честно, не знаю, чьи это черепа Возможно, это какая-то отсылка да, к каким-то будущим а, большим монстрам Но это явно не череп тролля Потому что он, ну, гораздо больше, я считаю, чем э, тролль этот ну, монстр, да. И, скорее всего, вот эти большие монстры нам где-то и будут попадаться. Но не факт, что именно в этом э, лесу. Если же мы здесь, в этих землях, используем наш с вами душку, да. Это предмет, который ищет сокровища. Вот, смотрите, кстати, маленький черепок. Уж очень, он, уж очень сильно он похож на большой, только уменьшенная копия. Да, если мы здесь включим душку, да, наш э, предмет по поиску сокровищ, то вы здесь никаких сокровищ не найдете абсолютно. Да, я проверял, друзья, я уже оббегал а, некоторую область вот этого биома и ничегошечки не находил. Да, и сразу же, ребят, давайте к карте. Как выглядит этот биом? Он обладает такой же текстурой практически, как черный лес, но только вот с таким вот темным основанием. То есть, знаете, когда вы видите вот такой вот островочек, там обязательно будут туманные земли. Помимо маленьких сосен здесь также встречаются еще и пеньки, которые можно разрушать. Ну, еще и обычные большие сосны. То есть ресурсов, в принципе, каких-то здесь достаточно будет даже на постройку. Тут достаточно много ресурсов, чтобы построить свое какое-то э, жилище. Но, опять-таки, говорю, что здесь очень темно. Эксклюзивной постройки в таком лесу будет выступать, наверное, какой-нибудь нехилый такой дом на дереве. Да, а лучше всего на нескольких деревьях. Да, подняты на очень большую высоту. Ну, а деревья, ребятки, вы сами видите здесь просто невероятных размеров. Они, ребят, просто Гигантские. Про биом туманной земли пока что информации больше никакой нет, я надеюсь, что я рассказал вам ее по максимуму. Если же, зритель, ты знаешь еще что-то про биом туманной земли, то, пожалуйста, напиши в комментариях. Забыл, ребят, рассказать, что биом туманной земли а, встречаются у нас ближе к краям нашего с вами мира, то есть в центре, да, где мы обычно начинаем, вы этот биом не найдете, он ближе все-таки к краю встречается нашего мира, а примерная область поиска туманного биома или туманных земель, это вот такое примерно расположение от края карты, вот как у меня вот здесь вы сейчас видите, то же самое практически из северной части карты, Туманной земли я нашел где-то примерно... Вот в этих вот краях тоже, смотрите, примерно такое же расстояние от верхней границы нашей с вами карты, нашего мира Следующий биом еще более интересный и, наверное, самый насыщенный на данный момент пустой биом в игре Этот биом называется Пепельные земли Да почему, ребятки, он самый такой насыщенный? Потому что сюда, по крайней мере, завезли разработчики вот таких вот, вот, таких вот врагов Это просто суртлинги, которых мы уже привыкли видеть в болотах да, которые охраняют эти э, земли Что же примечательного можно найти в пепельных землях Пойдем я тебе сейчас покажу Ну и как же можно найти этот самый биом пепельные земли Да все, ребят, очень легко и просто Заходите, ребятки, в вашу карту Смотрите, где у вас находится юг вашей карты И вот примерно вот в этой части Как я сейчас черчу курсором, да, вот по карте Именно в этой части у нас и находятся пепельные Вот такие вот острова пепельные Пепельных земель, да, вы здесь найдете очень много интересных всяких ресурсов, но особенно таких, например, как уголь и таких, например, как вот такие вот ядра суртинга. Поэтому если ты испытываешь проблемы с этим ресурсом, то знай, что тебе нужно обязательно прогуляться в пепельные э, земли. Можно эти самые земли также раскапывать киркой, получая из грунта, который мы копаем, наверняка, да, камушек. И, наверное, да, в небольших количествах. Так, вот сколько я сейчас копаю, у меня, к сожалению, не получается а, прокопать камень. Да, возможно, даже здесь мы и не сможем его добыть. Но не знаю, ребятки, по идее, копая грунт, мы должны всегда находить... Вы найдете, ребят, очень много сурфингов. Они будут просто вас всегда и везде атаковать, пытаться, да... Кстати говоря, вот мелкие, мелкоуровневых суртингов без звезд здесь просто напросто дохрена суртингов хотя бы с одной звездочкой вы вряд ли здесь найдете даже с двумя, потому что здесь рыщут только самые низкоуровневые вот такие вот суртлинги, которые легко разваливаются от удара практически любым вашим оружием. Когда ты блуждаешь по пепельным землям, неплохо будет с собой взять хотя бы бутылочку или две ячменного вина. Ну, то самое, которое режет у нас, ребятки, баф огня. И практически вы будете неуязвимыми для этих существ. Ну, хотя они и так, ребятки, наносят не слишком много а, урона. Я думаю, выживать здесь особого труда не составит. Потому что каких-то супер огромных боссов, супер монстров здесь вы не найдете. Да, и странно, на самом деле генерация пока что этих геомов а, кажется, как будто бы она а, недоработанная. Даже вот по карте, если мы с вами посмотрим, да, очень такая ровная кромочка идет, как будто здесь. Генератор хотел подставить еще какой-то мир, но не смог этого сделать. Для чего еще необходимо идти в пепельные земли? В пепельных землях есть такой интересный ресурс. Но вот только возле него и можно встретить более высокоуровневых а, суртингов. Вот, ребятки, мы видим сейчас вот эту вот глыба, да, которая здесь светится. Это и есть тот самый ресурс. Давайте же добудем немножечко, посмотрим, что это за ресурс-то такое. А ну-ка, рассосались все суртинги. дайте ко мне взглянуть. Что у вас здесь такого а, прячется интересного? А это, ребятки, уникальный ресурс. Это у нас уникальная руда, ко из которой, правда, ничего пока сделать невозможно. Сейчас я разберусь с уртингами вот с этими мелкими паразитами. И мы с вами на нее... Посмотрим, капец, столько я угля уже нафармил Пока только снимаю эту серию Просто немыслимо Вот, ребят, э, руда у нас называется Glowing Metal. Я не знаю пока что для чего она нужна Но добыв немножечко ее Кстати, добывается она наверняка железной киркой Сейчас давайте ее по-быстренькому Расковыряем, постараемся Ковырять ее той киркой, которая доступна будет На данном этапе игры А это именно железная и прокачанная Слишком Долго, уж очень слишком прочная У нас руда оказалась И как мы видим сейчас, все это время Пока и копаем, мы собрали всего лишь Четыре кусочка такой а, Руды. На самом деле, друзья На данном этапе да, игры, на данной версии Игры, как, которую я вам сейчас демонстрирую Ничегошечки нельзя Из этой руды сделать. Рецептов Изготовление из нее чего-либо у вас не появится. Возможно, в ближайшем будущем разрабы что-то и завезут, а возможно, зритель, когда ты будешь смотреть, уже завезли какие-то крутые штуки из этой руды. Но на данном этапе, еще раз повторяю, ничегошечки годного из нее вы не сделаете. Она вам пригодится разве что для того, чтобы просто пополнить вашу коллекцию на вашем складе различных э, ресурсов. То же самое, по-моему, с кристаллами големов, которых вы убиваете в землем биоме. То же самое с лутом, который вы получаете с яглута финального босса. И то же самое, друзья, именно вот с этой э, рудой. Пока она ни для чего не используется. И она также не телепортируется через порталы. Да, я вот вроде добыл немножечко, но э, домой сейчас я себе быстренько это все дело привести не смогу. Только лишь, друзья, на корабле можно все это дело телепортировать, перевести на ваш склад, уже на вашу базу. Ну и в целом, в принципе, это все, что есть у нас в пепельных землях. Больше я ничего здесь годного а, не видел, Остало стало быть, они у нас пока что пустые и тоже не доделаны до конца. Надеюсь, в ближайшем каком-нибудь обновлении, да, но если не в ближайшем, то... В конце как минимум этого года разработчики что-нибудь нам предоставят касательно новых биомов. Ребятки, очень сильно надеюсь, так же как и вы, поэтому ждем, сжав кулачки. Ну что ж, если с первыми двумя биомами все в порядке, все понятно, то на следующий, на третий биом тебе необходимо будет взять с собой как минимум хотя бы какой-нибудь плащик из шкуры быка ящера, ну либо плащик из шкуры э, волка. Да, это у нас дальний север, так называется у нас следующий регион, следующий биом, который тоже является пока что пустынным, и на нем практически ничего нет, кроме огромного количества снега, да, больших гор. И вот таких вот ледников и вот таких вот льдин, по которым, кстати говоря, можно весело достаточно прыгать и которые можно даже, ребятки, толкать. Они у нас как мини-корабли, мини-плотики такие, да, на которых можно кататься, да, может быть, фаниться как-то с друзьями и так далее. Да, если мы подступим на краешек такой, значит, одной льдины, она у нас обладает определенной физикой, она будет погружаться в воду, да, и так далее. Вот таким вот образом можно по ним Прыгать, скакать, только лишь и а, всего больше а, у нас здесь ничего нет. Вот, кстати, еще, ребятки, один объект, который хочется показать именно здесь, на Дальнем Севере. Есть вот такие вот большие глыбы, называется... Ледниками, да, вот такие вот ледники, которые выступают из воды. Что ж, раз здесь кроме ландшафта у нас ничего нет практически, давайте попробуем копнем вот здесь вот, да, и посмотрим, можно ли что-нибудь у нас здесь выкопать. Да, друзья, есть возможность выкопать местный рельеф и получить с этого немножечко камня. В отличие от пепельных земель, камень здесь из нашего с вами рельефа копается гораздо бодрее, да. В пепельных землях, видимо, связано с тем маленькое количество камня, когда вы добываете киркой, потому что там просто выжженная земля, и камня там практически никакого и нет. А здесь, друзья, на Дальнем Севере с этим все в порядке, можно спокойненько вот так вот подобывать, поковырять камушек, и это единственный ресурс, который имеется вообще здесь, на этом биоме. Также встречаются вот такие вот небольшие озера, а, еще, ребятки, очень примечательный момент, скорее всего, это будет какой-нибудь а, значимый ресурс, да, ледяные глыбы, которые здесь разбросаны везде, вот с ними-то как раз-таки можно взаимодействовать, разбивая их, но отсюда из них не вылетает вообще никакого... Лута Никакого, ребятки, нового ресурса здесь пока что не предусмотрено. Да, но лично мое мнение, что здесь из этих глыб при разрешении будет обязательно в будущем добываться какой-нибудь важный ресурс. Особенный только для вот этих вот земель Дальнего Севера. Найти биом Дальний Север можно легко и просто. Да, если ты учил географию, а я думал, что ты учил географию Север, у нас на Севере. А поэтому Дальний Север находится строго в северном полушарии данного мира. То есть вот это примерно область, как я сейчас обвожу курсором, это все вот такие вот, а, вот такие вот биомы, да, или же даже может быть один большой биом. Вот так же я бегал здесь с душкой, и здесь ребятки, тоже нет никаких абсолютно сокровищ. Наверное, вот этот биом пока что Дальний Север является самым пустынным и необустроенным на данный момент а, в Альхемии. Ни монстров тебе никаких, ни волков, да хоть бы Хотя бы волков реально поставили бы здесь, хотя бы, чтобы они спавнились. Было бы гораздо интереснее здесь бегать. А так, друзья, пока что здесь на севере делать нечего. Опять же, ждем ближайших обновлений, в которых, возможно, нам что-то и добавят, да, в пустынные биомы. А может быть и добавят нам разновидность самих биомов. Я, ребятки, не знаю, поживем, увидим, конечно же. Ну что ж, пока это вся информация по незавершенным трем биомам, которые я сегодня продемонстрировал вам в данном видео. Что ты, зритель, думаешь по этому поводу? напиши, пожалуйста, свой комментарий, вместе с тобой обсудим. Также, зритель, если ты считаешь, что братишка Scratch рассказал неполную информацию по какому-либо из биомов, то, пожалуйста, дополни, напиши мне в комментариях и обязательно в следующем виде видео я дополню информацию и сделаю более подробный обзорчик. Также, зритель, если у тебя есть какие-нибудь крутые годные идеи по поводу Вальхейма и не только, смело пиши мне, предлагай в комментариях и, возможно, следующее видео окажется именно на тобой предложенную а, тему. Ну что ж, друзья, играйте только в самый крутые топовые игры всем приятного геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует конечно же